А знаете что, друзья, к нам каждый день в систему приходят люди разных возрастов. Большинство из них 50+, плюс или вообще предпенсионного возраста. И что мы часто слышим от них, что в силу их преклонного возраста, для кого-то преклонного, им будет сложно освоить технические какие-то алименты в системе, или вообще они уже старые для этого бизнеса. Вы тоже так считаете? Давайте сегодня с вами об этом поговорим. Так вот, друзья, есть прекрасный пример. Наталья Гарова, человек с большой буквы. Они постоянно вместе с мужем и их семье более 50 лет. Представляете? Наташа, в прошлом руководитель известного белорусского хора, успешно гастролировали по разным странам и городам. Николай же технического склада ума, инженер. До 80 лет отдал время своей профессии. Сейчас они оба пенсионеры, отстроили загородную дачу. Представьте только, Наташе и Коле на двоих более 150 лет. Наташе сейчас 78, Николаю еще 83. Еще в 90-х они успешно вместе развивали сетевой бизнес, достигнув директорского статуса в одной из компаний. Сейчас они тоже вместе работают 100% в интернете системы Форсаж, они уже 5 лет. Так вот, друзья, за первый месяц Наталья и Николай сделали достойный результат и показали, что они могут быть одни из лучших. Да что я сейчас все говорю, ведь одна картинка стоит тысячи слов. Давайте я прямо сейчас включу одно из последних выступлений и вы сами познакомитесь с Натальей и Николаем. Добрый вечер всем. Разрешите представиться в двойном размере. Мы семья. Меня зовут Наталья. Меня зовут Николай. Мы вместе уже 55 лет. И вместе нам 160 лет. Вам задача посчитайте каждому из нас, сколько же лет. А дальше я тогда продолжу. В общем-то, по профессии мы очень далеки были всегда от сетевого бизнеса. Я музыкант, концертирующий, можно сказать, музыкант, потому что у меня был очень хороший коллектив, мы объехали Европу, Англию, Францию, Италию, много очень. А Николай, он физик, потом он физик, а я лирик. И он преподаватель. В общем, мы вместе преподаватели, учителя. И вот за свою такую долгую деятельность, можно долго рассказывать, поэтому я очень сокращусь, и скажу, что учителя, приходя к своему итогу трудовой деятельности, ну то есть к пенсии, имеют очень плачевное положение. И вот когда пару лет назад мы все-таки расстались с работой, так называемой работой, от слова раб, наверное, мы пришли к выводу, что необходимо что-то еще нам поискать, потому что, в общем-то, силы и энергии есть, но уже чуть-чуть стала шататься здоровье. Стали искать в интернете, что касается таких вот добавок, которые помогают нашему здоровью, помогают в нашем возрасте видеть и чувствовать себя гораздо лучше. И однажды я разместила такое какое-то объявление, и мистическим совершенно образом мне написала замечательная девушка, у которой... Такая фамилия была, что я не могла не обратить внимания, не ответить. На одну букву только отличалась. Я Агарова, а она Азарова. И оказалась вот эта наша олечка, которая теперь Санцевич. Вот таким образом мистики мы познакомились. И сейчас вот я очень ей благодарна, потому что наша жизнь... Очень кардиально начала меняться. Особенно, когда, вот недавно совсем, буквально месяц назад, мы познакомились и 10 дней назад получили продукт компании Dual Life. А сейчас слово Николаеву. Он хочет вам рассказать чуть-чуть о себе здоровье. Добрый вечер, здравствуйте, все. Я расскажу немножко, что со мной случилось. Три года назад я перенес инсульт. После этого приходилось часто и много глотать таблеток, так как поднималось давление. Ну, через 10 где-то дней 10 назад, мы получили продукцию компании Dualife. Я сразу стал принимать. Ночь, день и ночь. День и ночь, вот белые черты, если и, видите, бутылки. И мой ум, вот она, мой ум. Май, майн. И буквально в течение где-то через три дня я почувствовал легкость в теле. У меня не шумит в голове ничего. И, и я почувствовал просто себя здоровым человеком. Это произошло... Без единой таблетки, так как я принимал только эту продукцию. Это замечательная продукция компании Dual Life. Большое и спасибо. Вот я хочу показать Сегодня, не незадолго до эфира, я не знаю, видно или нет, это сделали фотографию его давление. Вот оно у него теперь все время такое. Ну, там чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз. 172 на 2... Ой, да? 127 на 72. Да. По-моему, так. Да. А, 117 даже на 72. Вот это благодаря продукции этой компании. Оно, давление у меня в пределах 130 на 85. Ну, еще мы пробуем. Ну, в общем, молодец, мачо. Дальше я хотела сказать пару слов все-таки о том, как в компанию можно прийти. Нужно не бояться искать, и когда вам дадут такую вот ссылочку относительно работы в интернете через определенную систему работы, особенно вот наша система, которая называется «Форсаж», она является абсолютно уникальной. С ней можно вообще горы свернуть, и сейчас мы окрылены этим очень, и думаем, что мы сможем помочь не только нашей такой безбедной старости. Но, конечно, и детям, и внукам. И стараемся сейчас их увлечь этим же, чтобы они могли понять. Но не все всегда понимают очень быстро, особенно близкие люди. И начинающим нужно, наверное, к этому быть готовыми. Потому что иногда они приходят последними. А чужие люди быстрее реагируют. Вот это первое. Вообще вот, очень хотелось такую вот формулу сказать э, известного психолога Своун. Я не могу дать вам формулу успеха, но готов предложить формулу неудачи. Попробуйте всем понравиться. Вот мне так это понравилось, что действительно мы не должны вот так унижаться, так предлагать, что вот мы как, как будто цари. Мы тоже имели очень сложный вход, и мы имели очень такие неудачи небольшие. Но самое главное, что нам всегда помогают наши замечательные наставники, которым мы безмерно благодарны, это Оля и Андрей. Вместе они уже теперь, Санцевич. Вообще это великое слово, вместе. Вообще я считаю, что случайных встреч на свете не бывает. Друг другу мы всегда в чем-то нужны. Один нам словно ангел помогает, а другому искренне помогаем мы. Вот действительно, эти случайные бывают встречи, но бывают и встречи целенаправленные. Я хочу еще одну фразу Сделать, сказать, Монтэня. Монтень это, ну, вы знаете, что это философ великий. Судьба благосклонна всего, благослоннее всего к тем именно предприятиям, начинаниям, где успех зависит исключительно от нас. Вот от нас зависит весь будущий успех, и мы должны это понимать и ни на кого не принять а работать, работать и работать. Как вы сами только что убедились, в нашей жизни все возможно. Как и любви, нашему бизнесу все возрасты покорны. Главное, никогда не позволяйте вашему самому главному органу, это мозгу, расслабляться. В отличие от мышечной ткани, клетки головного мозга никогда не умирают. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и напишите что-то приятное в комментариях для Николая и Натальи. Они достойны вашего внимания. Успехов каждому из нас!